Бро, куда едем на этот раз? А, привет, пока что прямо. Мне нравится этот цвет впереди, да и солнце скоро исчезнет на несколько месяцев. Исчезнет? Разве такое возможно? А, поняла, будет длинная-длинная ночь. Нет пятница, просто наступает зима, можешь загуглить это слово? Окей. Зима – одно из четырех времен года, между периодами годового цикла осенью и весной. Основной признак – устойчивая и низкая температура, ниже нуля градусов по Цельсию во многих районах Земли. На поверхность выпадает и ложится снег. Все верно, пятница. Наступают холода. Но мой процессор не любит низких температур. Бро, зима – это плохо. Зима – это очень плохо. Пятница. Ты мне веришь? Я буду хранить тебя в теплом гараже. Обещаю. Пятница. Ты согласна? Пятница. Не молчи. Я ничего не могу с этим поделать. Пятница. Отключи систему. Буду пробираться через ров. Погодка сегодня что надо. Самое время забуриться куда-нибудь в лес. Никак не ожидал встретить на пути лыжника. Вау! Пятница. Смотри, как он двигается. Вообще летом лес чуть другой. Но даже сейчас, это прекрасный чистый воздух, который улучшает настроение и укрепляет здоровье. Ты сказал лето? Бро, может никакой зимы не будет? Скажи, что не будет зимы. Правда, не будет? К сожалению, времена года нельзя изменить. Зима неизбежна, пятница, как ты не понимаешь. Блин, ты зануда, и едешь как девчонка. Включаю четырехкратное ускорение. <laughs> no! Бро, а сколько градусов в твоем гараже? Примерно плюс 15 градусов. Не переживай, холодно тебе точно не будет. Так чего же мы ждем? Поехали быстрее. Я хочу увидеть это место. Бро, плюс 15 это рай.